Друзья, всем привет! На градусники. Минус 25. Дубак сегодня. И все замело. До сих пор ветер. Сегодня мило всю ночь. Вот Здесь-то видно вообще, что замело прям. Сейчас покажу. А, ну вот здесь вот, видите? Вон. Тоже все замело снегом. На улице минус 25, плюс ветер ощущается как минус, наверное, 35. Прямо аж дыхание перехватывает. Я опять пошел тупить печку. Снег хрустит. Сегодня еще лопатой немножко поработать надо. Снег почистить. Снег вчера шел немножко, но его весь сдуло. Поэтому на крыше его практически вообще нету. Снежка этого. Ой, все, пойдемте скорее греться в котельную. Холодно сильно. Друзья, сегодня мы будем восстанавливать вот такой вот дренажный насос. Он у меня немножко поломался. Поскольку на улице минус 25 градусов и плюс еще ветер ощущается как 35 минус, наверное то будем работать в котельной имеется вот такой вот у меня насос дренажный насос он отработал у меня один сезон неисправность у него мотор, получается, у него крутит все хорошо здесь даже нигде ничего не, под, не подржевело. немножко вот здесь вот чуть-чуть есть, но э, проблема у него с крыльчаткой Крыльчатку разломила и патрубок. Покажу, как я вышел из положения. Сегодня с вами отремонтируем насос. Этот насос у меня служил для того, чтобы откачивать из дренажной канавы, которая собирает всю воду с моего участка, за пределы моего участка. То есть он откачивает воду из колодца и тем самым осушает мой участок. Вот, смысл какой? Когда я копал яму видео, что можете посмотреть по ссылочке, как я это делал, я использовал именно его. Когда я копал вот эту яму, там была глина, песок, все, что хочешь, камушки, деревяшки, щепки. Вот эта яма наполнялась сразу водой, и нужно было как-то выкачивать. Я этот насос туда опускал, и он откачивал и в этот момент попадали видимо какие-то большие камушки возможно может попадали какие-то там щепки деревяшки какие-то я видел знаете даже что м -м типа керамзита что-то такое вот какие-то шлак типа какой-то и вот и возможно вот туда когда вот он крутилась эта карчатка туда попал какой-то камушек и обломил вот эту штуку естественно его сразу заклинило я находился там после этого когда я уже обнаружил что он перестал качать я его сразу отключил достал и у меня в руку выпал вот этот как раз вот этот как раз обломок я думаю что это такое я думаю надо сохранить что-то какое-то пластиковое хорошо что не выбросил и это оказался лепесток Какая вот история с этой крыльчаткой. Искал я везде и на Алиэкспрессе, где я только не искал вот этот NS-17, вот такую крыльчаточку. Нигде я ее не нашел. Спрашивал в различных магазинах, короче. Нигде вообще нету вот этих крыльчаток, поэтому будем ремонтировать. Если сломается, то, ну я не знаю, то, наверное, пусть без нее качает. Он так-то качает, просто вибрации какие-то идут, но ничего страшного. Ребят, с этой крыльчаткой я пойду на улицу сейчас. Знаете почему? Потому что я буду на улице протирать вот, это вот вот эти места ацетоном. Здесь в котельной я боюсь. Знаете почему? Потому что в данный момент у меня сейчас топится вот эта вот печка. И я боюсь, что что-нибудь пары туда пойдут и может произойти не очень хорошо. Поэтому сейчас идем на улицу. Берем, у меня на улице ацетон, ацетончиком все протираем, все аккуратненько обезжириваем и возвращаемся сюда, будем клеить. Все, поехали. Все, клеим. Я не стал показывать, как я обработал все это дело ацетоном. Сейчас будем клеить. Клеить будем космофеном у меня тут есть космофенчик. Вот он. Вот таким клеем. Это цианокрилатный. Обильненько так сейчас намажем, чтобы он пропитал все. И намажем, наверное, вот эту часть тоже, чтобы она пропиталась. Главное, пальцы не приклеить к ней. Вот так сейчас его надавим прям. Еще я видел, знаете, как клеют? Вот, допустим, сломано. Вот сейчас я приклеил, да, вот он у меня место склейки по диагонали. Берут скоб, скобу какую-нибудь туда, врезают. Ну, вплавляют, типа нагревают скобку какую-нибудь и приклеивают ее. То есть, что в итоге получается? Мы сделали склейку внутри, по всей площади вот этой детали. И также по периметру еще прошлись клеем. Он сейчас схватится. Думаю, будет эффективно. В принципе, здесь нету какого-то давления большого такого, да, воды. Он же когда крутится, да, он воду разрезает и захватывает сюда. Поднимает вверх ее. Вот, крыльчаточку, в общем, я сделал. Ну, заклеил, точнее, сейчас, пока она сохнет, мы займемся патрубком. Ой, жарко так в котельной стало. Что там температура-то? 67 градусов на котле 67 правда все друзья крыльчаточку я заклеил теперь расскажу немножко про патрубок вот такой вот он сейчас у меня он функционирует все хорошо но у него есть вот такая заколхоженная штука здесь есть щели через который струится вода поэтому меня это не совсем устраивает я решил это переделать ну переделать как? Совсем очень просто. Я поехал просто и купил вот такую штуку. То есть, вот эта латунная штука, она состоит из двух элементов. Вот эта верхняя часть с патрубком и вот эта часть. Получается, что я буду вот эту штуку закручивать сюда. И сам патрубок уже в насос. Естественно, везде проложу нитку, чтобы нигде не сочилась вода. И он будет работать таким образом эффективней, я так думаю. Будет немножко утяжеление вес, но ничего страшного. Спросите вы, как так получилось, что вот здесь у меня вот так заколхожено, да? Вот здесь. Все очень просто. Есть такая даже пословица «сила есть». Но продолжать не буду дальше, вы сами знаете все. То есть, когда я закрутил вот этот патрубок, к примеру, я не помню уже вот так, я решил, он уперся, все, вот здесь резьба, я решил подзатянуть. Я начал тянуть именно вот за эту часть. Я тянул-тянул, и она в один прекрасный случай осталась у меня в руках. Поэтому я вот таким кустарным методом заколхозил тут что-то, прикрутил, приклеил, подплавил все и... Вроде бы оно работало, но я замечал, что вот отсюда как раз шли небольшие струйки. Я решил исправить этот момент. А забыл сказать, наверное, спросите по стоимости. Вот эта штука обошлась мне две вот этих детали в 220 рублей. Ой, ребята, у нас так холодно и остается. Солнышко нету. Все в облаках. Вот ветер вообще какой-то прямо очень сильно дует. Машину поставил подогреваться, а то за выходные заморозилось. Завтра нужно будет ехать. Вон видите провод электрокотел подключил, пусть погреется маленько. Да поставлю на автозапуск. Ну вообще дуба Сегодня через него шевелятся вообще. Вот подключил. Дочек у меня тут 2-киловаттный котел стоит. Одеялка вот такой постелил. Вот сюда надо что-то еще придумать. Кто что подскажет? Может, подскажете что-нибудь. Картонки стоят. Но тут у меня, чтобы поставить картонку, очень все тяжело. Может какой-то запихать линолеум или с пвх. Может, какой-нибудь туда вот получится. Что, кто подскажет что-нибудь или сверху здесь при прикрутить что-нибудь можно. А то все равно едешь, и в то все равно продувает холод. Что сюда можно придумать? И вот здесь еще попадает воздух-то вот в эти щели. Тоже надо что-то закрывать как-то. Вот, ребят, все засохло, все. То, что я сверху еще прошелся, оно как бы получилось как типа литое. Я вот сейчас смотрю, шов получился как будто вот, ну, с одной детали переходит на другую. Это, ну, это клей, но я думаю, что он проникся глубоко. Поэтому будем надеяться, что все будет отлично работать. Но я буду вас держать в курсе. Только пришел с улицы, блин, щеки замерзли. Челюсти не, не шевелятся вообще. Холодно. Машину завел, все прогрелось. Так что все, сейчас ставим, короче, вот эту штуку на место. Так, теперь на это место мы ставим крыльчатку. Все, вот так вот ставим ее. И, или подождите, шайбочка-то внизу все-таки, да? А, шайба все-таки внизу остается, я уже забыл. Вот от нее отпечаток даже есть. Вот так внизу шайбочку оставляем. Сюда крючатку. Так. Так, а что болтается? Почему? Он не должен болтаться. Что, затягивать сильнее нужно, да? Сейчас мы вот так вот. О, все теперь точно не молтается то есть не нету прокручиваем а держим крыльчатку и крутим против часовой стрелки шпиндель опа все ну так теперь же нужно проверить его да? так а его мы сейчас включим давайте сейчас вот так вот так подключаемся вот так вот она вот теперь хоть и не вибрирует вот, ну-ка сейчас держим вот так вот в руках О, отлично потом а до этого тарахтел как-то интересно так ладно не будем баловаться потому что вдруг еще не до конца засохла лопасть дадим ей время подсохнуть до лета все здесь работает качает кстати прикольно рабочие там строители говорят включается насос там такой напор хороший ну да судя по всему этому насосу досталось и тут все стенки поцарапанные то есть хорошо так скоблило видимо здесь так одеваем а и вот еще смотрите где отломано возможно лоб, между лопастью и вот этой вот вот этим корпусом попала какая-то частица которая и отломила вот эту вот вот этот корпус ставим на место вот он выход Осталось маленькую вот эту вот штучку еще закрепить. Вот эту вот. вот сюда. Но прежде чем ее крепить сюда, я еще немножко расскажу о насосе. Смотрите. У этого насоса заявлено было, что он пропускает частицы через себя не более 4 сантиметров. Вот теперь посмотрите. Сюда, допустим, залетает палка да, 4-х сантиметровая. Вот она залетела сюда вот. И вот сюда, как вот она вот сюда проскочит? Вот так вот она, ну может и пройдет, но потом лопастью ее начнет ломать. И сломает, возможно, не палку, а лопасть. Поэтому это все ерунда. Я в это не верю, что этот насос пропускает частицы 4 сантиметра. Или даже 7 ли там написано, я не знаю. Не помню. Но вот через это отверстие максимум полтора сантиметра частица, если она сюда и пройдет, то она через лопасти вот туда вот и и выход вот сюда вот выйдет то есть насчет 4 сантиметров я очень даже сомневаюсь а если и 7 то тем более поэтому если кто-то будет приобретать насос проходимая частица равна какому-то значению то можно смело делить на 2 я так думаю так что ну как бы я в это не верю вообще вот, ну все, крепим оставшийся все. Вот, патрубок еще сейчас прикрутим. Все, ремонт насоса завершен. Теперь он еще пару дней постоит в котельной у меня. И потом пойдет на улицу зимовать, потому что он вот этой длинной фигней. Это она у меня идет по земле, чтобы провод не болтался по земле, я сделал его в ПНД, И чтобы он не мешался сейчас в котельной. Я его чуть попозже уберу в холодный склад. Ну все, ребят, на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока друзья смотрите если видно видите все парит он там это ангара то есть наш залив вот здесь замерз а парит ангора вода теплая по отношению к воздуху и испаряется интересно я сам первый раз такое вижу такого не было чуть никогда видимо резкий холод наступил и в связи с этим вот такое вот явление получается интересно русло реки ангара